Всем салютик, с вами Саюки, и это ночные истории. Сегодня я расскажу, как учительница объявила нам ночевку в школе. Был четверг, скучный урок математики уже подходил к концу, но вдруг, учительница сказала, что мы завтра после уроков ночуем в школе и чтобы мы принесли пижаму и спальный мешок. Я не знаю, почему она вдруг объявила нам ночевку, но было очень круто. И вот, прихожу я на следующий день со всеми вещами для ночевки и снова идут скучные уроки. Но когда уже школа опустела и остался только наш класс, мы все начали играть в школьном дворе. Сидим мы с подругами, накачали и уже начинает темнеть. Я всем начинаю рассказывать всякие страшные истории и мы видим как в окне начал мигать свет. Подруги побежали подальше от тех качель, а я решила остаться там, чтобы их напугать. Когда они убежали достаточно далеко, я раскачала качели и села подальше от них. Скоро подруги вернулись туда и тогда качели уже качались медленнее, но этого хватило, чтобы их напугать. Я не вошла в подозрения, потому что я сидела слишком далеко от них Скоро нас позвали назад внутрь, мы начали раскладывать спальные мешки на полу И пошли в туалет переодеваться в пижамы Уже было темно и где-то 22 ночи Все парты мы сдвинули так, чтобы все могли на них лежать И учительница выключила свет и включила фильм Каждому из нас она дала пакетик попкорна Короче, лежали мы там, жрали и смотрели После этого нам разрешили свободно бегать по всей школе мы с подругами решили пойти на верхний этаж, там где тогда еще мигал свет. Он уже не мигал, но мы начали слышать голоса. Конечно же мы обосрались и убежали. Потом оказалось, что эта директриса разговаривала с чьим-то родаком, но ну, давайте продолжим. Потом мы перешли на нижний этаж, но там не включался свет. После этого мы поднялись обратно на верхний там, кстати, был наш класс, но после всей этой беготни нас отправили спать. Спали мы в танцевальном зале, где был кружок танцев. В классе не хватило места для всех, поэтому мы перешли туда. И ночью мы доставали друг друга и не давали никому спать. Утром мы все завтракали за партами, потому что дерево. Это была вся история о том, как мы ночевали в школе. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Всем пока-пока.